В недельником и по четвергам мы проводим прямые эфиры. Сегодня у нас замечательная тема, сегодня мы с вами будем говорить о пенсии. У всех, конечно, она разная, эта пенсия, кого-то она радует. Меня моя пенсия не порадовала немножко, да, ну и не особо огорчила. Но сегодня у нас тема «Три причины, почему надо иметь дополнительный доход на пенсии». Но сначала я так немножко представлюсь для тех, кто меня не знает, да, зовут меня Шатохина Ирина. Я консультант компании «Вивасан», эксперт в области сохранения здоровья. И в начале, своей, в начале своего прямого эфира хочу рассказать вам, ну, сделать, так скажем, небольшую презентацию той компании, с которой я работаю, в которой я работаю, да, и той продукции. 25 лет работы на рынке компании «Вивасан» сделали ее очень надежным партнером швейцарских заводов-изготовителей, да, то есть… Наша продукция производится в Швейцарии на заводах, которые сертифицированы самыми высокими, самыми, так скажем, лучшими сертификатами. Само государство Швейцарии является гарантом и контролирует выпуск нашей продукции. Да? Компания работает легально во многих странах мира. И когда мы выбираем компанию, с которой мы будем работать да, ну, в качестве партнера, мы обязательно всегда думаем, как эта компания, есть, у нее, есть ли у нее юридический адрес, где ее можно найти, куда вообще обратиться, есть ли офис. Вот у нас это все есть. И любой дистрибьютор, который захочет работать с нашей продукцией, есть желание что-то изменить в своей жизни, он может довериться нашей компании. Ну, о продукции можно говорить, конечно, долго. Я буквально в нескольких словах скажу, что ассортимент нашей продукции – это больше, более двухсот наименований продуктов. Я здорового образа жизни, полностью натуральных, с высокой степенью биодоступности. И э, вот, эти вот эти препараты, которые мы предлагаем вам, о которых мы и рассказываем на наших прямых эфирах, производятся по самым современным технологиям. Да? И здесь мы можем говорить о высокой степени биодоступности наших препаратов. И, конечно же, я хочу рассказать вам немного о драгистах. Это те люди, которые сохраняют рецепты, предлагают. это травники вообще. Такая профессия имеет место быть только в Швейцарии. Вот этим, в принципе, мы можем гордиться, что у нас есть продукция, которая произведена по этим рецептам. И вот сегодня, ближе к той теме о нашей пенсии да, и о трех причинах, почему надо работать, я хочу вам рассказать, так скажем, немного свой случай. В том году я оформила пенсию, вот, я многодетная мама, всю жизнь я работала, и меня, конечно, пенсия не особо порадовала, потому что большая часть моего стажа была просто, так скажем, ну, не учтена в связи с тем, что, ну, государство объясняет, что в это время не было, не было специального учета. Ну, когда я эту сумму увидела, я особо не огорчилась, потому что у меня уже есть доход от Вивасан, то есть у меня уже есть Подушка безопасности. Что же такое вообще пенсия? Пенсия это ежемесячное денежное вознаграждение, которое назначается там, ну, в зависимости от многих факторов, дается пенсия на 19 лет и на дожитие. Откуда взялся вот этот вот срок? Ну, не знаю. Вот такую информацию дают бухгалтерам, и так они, в принципе, рассчитывают нашу пенсию. Ну, когда я это, в принципе, узнала, особо так не удивилась, почему у меня пенсия такая. И еще я там как-то в интернете, мне такая информация попалась, да, что пенсионеры в России живут в режиме 3 d я еще так удивилась, думаю, что это за особый такой режим. Сейчас мы особо ничему не удивляемся, да, и 3D, и 4D. А это режим, когда мы, оказывается, доедаем, донашиваем и доживаем. Вот большая часть пенсионеров, в принципе, да, ну, не хотят жить в этом режиме. И мы все, и кто вот проводит наши прямые эфиры, и многие, кто работает в компании «Вивасан», конечно, с этим не согласны. Жанетта, нет? Не согласны? Вот, и мы не согласны с этим, и поэтому мы здесь, поэтому мы рассказываем про это. И вот три причины, почему надо иметь дополнительный доход. Сейчас мы откроем презентацию. И вот, значит, я выделила три основных причины, но это мое видение. Может кто-то у кого-то еще какие-то причины есть? Это здоровье, питание и отдых. В принципе, они все причины так между собой связаны, но вот здоровье я поставила на первое место, потому что ну, это самое основное. Конечно, здоровье – это наш ресурс вообще для достижения каких-то целей, а целей у меня на сегодня много после выхода на пенсию. У меня прямо их очень много, этих целей. И, конечно же, на все эти цели нужны деньги, но я понимаю, что только имея здоровье я смогу заработать эти деньги. Что же такое здоровье? Здоровье – это сбалансированная работа всех систем и всех органов нашего организма. Здоровье – это еще, как говорят ученые, это х... хорошее протекание биохимических процессов, правильное их протекание. В организме биохимических процессов их очень много. Там все время что-то синтезируется, что-то куда-то перетекает, что где-то что-то производится, что-то убирается. И вот основными функциями биохимии человека является обеспечение постоянца внутренней среды организма, это гомеостаз, и выполнение специальных функций. Это нервные импульсы, выработка гормонов, перенос кислорода, сокращение мышц. И оказывается, что если организм в состоянии выполнять все эти основные функции, это практически здоровье. И вот когда человек задает себе вопросы, а как я могу увидеть свое здоровье? Как заняться своим здоровьем, с чего начать, может, может и не надо заниматься, может я там здоров, да, у меня же ничего не болит, все хорошо. И вот здесь компания Vivasan предлагает замечательный продукт – биопульсар-рефлексограф. Вот моя история компании Vivasan как раз и началась с этого прибора. В 2014 году был семинар, и вот на этом семинаре я впервые услышала об этом замечательном приборе. Что же такое биопульсар-рефлексограф? Это сенсорный датчик. Не оказывается никакого воздействия на организм, когда человек проводит тестирование. Мы можем сразу же на месте оценить результаты данного измерения. И что здесь самое важное? Это индивидуальный подход к человеку, составление личной карты здоровья. И, конечно же, ему будут предложены... Наши препараты в соответствии с его энергетическим состоянием. Вот такая красивая картинка каждый человек может увидеть. Ну, конечно, оно у всех будет разное, когда он решит прийти к нам, записаться на биопульсар и пройти это тестирование. Этих приборов в компании Vivasan, конечно, много, и люди работают в разных регионах. Если вы смотрите вот сейчас нас и захотите пройти тестирование на этом приборе. Все очень просто. Вы свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил, который дал вам информацию, и пройдите, пожалуйста, тестирование на этом приборе. Очень интересно, вам понравится, все проходит очень корректно. И вот тут, вот, конечно, у меня вот вопрос. Да, на здоровье деньги нужны? Ну вот, вообще, нужны они деньги? Конечно, нужны. Тут, вот, в принципе, что тут? Ну, на все нужны. И на здоровье и на питание, да, это вот это такое мнение, что человек на пенсии, ну а что-то много надо, молоко и молоко, молоко, хлеб и вот лишь бы этого хватило, вот и очень многие люди в принципе так живут, хотя еда это то, в общем мы то, что мы едим и надо жить стараться так кушать, чтобы еда была нашим лекарством, да, а не наоборот. И вот здесь компания Vivasan тоже может быть полезна, да. Потому что замечательная линейка биологически активных добавок она уберет погрешность в питании, да, то есть поможет насытить организм витаминами и микроэлементами. Вот замечательные витамины, бодрость на весь день, мы их пьем всей семьей. Уникальный метод послойного напыления этих витаминов. Да, то есть там. Такой вихревой поток создается, и каждая витаминка, каждый микроэлемент, он остается, вот проходя по пищеводу, остается именно там, где ему, в принципе, надо. Вот тут, вы знаете, как я небольшой такой расчет провела, видно его. Одна упаковочка витаминов, там их 100, стоит 3115 рублей. Соответственно, одна капсулка, ну, одна витаминка 311. Ну и вот тут, вот, конечно, можно задать вопрос. Сколько овощей и фруктов можно купить на эти деньги? И вот такие витамины компания Vivasan предлагает включить в свой рацион для коррекции погрешностей в питании. 14 витаминов и 13 микроэлементов да, содержатся в одной витаминке. Ну тут вот о том, что если вы думаете, что здоровое питание – это дорого, то вы забыли подсчитать стоимость ваших болезней. Конечно, питание очень важно да, для профилактики любых заболеваний. То есть хорошее питание, сбалансированное питание, которое приносит вам пользу, конечно, поможет вам как можно дольше не болеть и сохранить свое здоровье. Мы говорим, конечно, о профилактике прежде всего. Но вот этот замечательный препарат, о котором вот я говорила, Помните в самом начале о биохимических процессах. И вот выработка гормонов – это функция биохимических процессов, одна, так скажем, из основных. И вот женщина, как только переступает порог 40+, вот этот препарат ей просто необходим. Да? Он поможет восстановить гормональный фон за счет того, что в организм будут поставляться эстрогены. Вот этот препарат в своем роде он уникален. Компания Vivasan будет... Предлагает действительно уникальный препарат. Вот я его уже пью 8 лет, как пришла в компанию. И могу сказать, что он помогает решить огромное количество проблем. И с суставами, и с кожей, и с сердечно-сосудистой системой. И замечательно показан при менопаузе. Пить можно его и мужчинам, и женщинам. Вот, девочки, у нас, О, у нас сегодня просто... В зуме присутствует. Вот кто пьет фитосорок? Я пью фитосорок. Из-за флавон. И как долго вы его пьете? Я пью уже на лет 15. Раз в году, три флакона в сентябре. Хватает на год. То есть можно пить длительно, правильно? В зависимости от тех гормонов, которые... Ну, так скажем, в этот mm -hmm. период показан любой женщине. То есть этот препарат, вот если идем на, на долгую молодость, на продлеваем молодость, да, и если мы идем, мы уже понимаем, что мы переступили порог фитосорок, то этот препарат поможет вам замечательно жить в этом периоде. Это энергия ваша, это женственность ваша. Вот, и Вивасан вам вот здесь как раз и в помощь. Еще об одном замечательном препарате, препарате как, хочу сказать, но это вот к тому возвращаясь, когда мы говорили о том, насколько надежна компания, насколько хорош продукт, который она предлагает. Вот мы же все помним да, нашу, наш карантин, нашу пандемию, все люди... Все люди... Не работали, производства закрывались, а у нас в этот период, да, вот за этот год, вышло очень много новых и интересных препаратов на рынок здоровья. И вот один из них – это забота о клетке. Вот эта дополнительная энергия. За счет процесса аутофагии, это само, самоочищение организма, организм может получить дополнительную энергию. Это вот как раз замечательный препарат для тех, кто восстанавливается после ковид. Это замечательный препарат, который поможет детям в школе. Да, вот Николай Андреевич, наш доктор, говорил, можно по одной капсуле. То есть у нас такие классные препараты, о которых мы готовы с вами делиться. И вся эта продукция замечательно восполнит недостаток микроэлементов и витаминов. И вы замечательно будете чувствовать себя и на пенсии, а для того, чтобы работать на пенсии, а мы говорим, в принципе, о работе, да, о дополнительном доходе, конечно, необходимо здоровье. И вот на все на это, конечно, нужны деньги. Очень часто меня спрашивают, ой, да, я понимаю, у вас хорошие препараты, у вас замечательные препараты, а где же деньги взять, а за что я их буду вообще покупать? И чуть попозже отвечу и на этот вопрос. А тут вот еще одна причина по, как, по какой надо иметь доход, это отдых общение, то есть хочется и учиться чему-то новому, а сейчас вообще такое время, если мы не будем ничему учиться, да мы вообще отстаем от молодежи с ними с нами совсем не будет интересно. И вот тут вот конечно, вивасан нам помощь и здесь и обучение и есть возможность общаться и возможность работать тогда когда я хочу и с кем хочу. да. То есть, ну, замечательно вот в этом плане поможет вам VivaSan. Мой выбор – здоровый образ жизни из компании VivaSan. Ну и вот тут вот, вот он биопульсар, о котором я рассказывала в начале, да, прямого эфира. Вот так он выглядит. Вот это сенсорный датчик, все очень просто, положили руку, да, и мы можем вам очень много о вас рассказать вообще это новые правила сохранения здоровья в 21 веке это действительно так, потому что сейчас ничего все меняется очень быстро информация проходит очень быстро. А на этом приборе на ну, буквально несколько минут и, и мы человеку можем рассказать о его организме очень много Да и еще можем порекомендовать как его восстановить то есть не надо долго ходить, проходить какие-то анализы по врачам долго. Мы, конечно, здесь говорим о профилактике. Если у человека очень много проблем, конечно, к докторам надо. Мы не доктора, лечить мы никого не хотим. Но вот, если человек хочет заняться своим здоровьем, мы ему в этом поможем. Вот. Ну и что, конечно, вот прямо я так рекомендую сделать. Конечно, сделать первый шаг уже сегодня. Обратиться к тому человеку, который вас пригласил, по ссылке которого вы к нам зашли. Если у вас еще нет клубной карты Вивасан, можно ее оформить. Да? После первого заказа у вас уже будет скидочка 23,5%. Как оформить дисконтную карту? Конечно, спонсоры могут вам подсказать или тот человек, который вас пригласил. Варианты партнерства в компании Вивасан они разные. Вы можете быть и просто клиентом, который будет получать наши консультации, который может пользоваться всеми инструментами, которые мы предлагаем там, да, и обучение на платформе «Век роста». Это все сейчас можно сделать. Если человек хочет работать, да, конечно, ему надо об этом сказать, что ему интересны деньги, мы ему подскажем, как начать, как стартовать. И, конечно, пользуйтесь просто продукцией VivaSan. И делитесь результатами с близкими. И вот мне это очень нравится, когда я пришла в «Вивасан», и я своего спонсора Наталью Ванну спрашиваю, ну а что делать-то надо? Что вообще делать надо? Она мне сказала пользоваться продукцией Вивастан, получать результаты и делиться с близкими. А я говорю, что за это деньги будут платить? Она да, будут платить. И не совсем маленькие. Я тогда смотрела не нее думаю, ну как же это, и все так просто. Ну да, и просто, и непросто. По-разному бывает. Но то, что вот тут я написала выгоды для клиента Вивасан. Вот если человек, ну, говорит, не буду я работать там, вот это не для меня, вот это вообще все не мое, он может быть просто клиентом, и в нашей компании Вивасан есть для него возможность, есть для него, так скажем, маркетинг-план для клиента, да, он может оформить клубную карту, получить скидку, он может пользоваться швейцарским продуктом, получать консультации наших докторов, их у нас много в компании, да. И гинекологи, и онкологи, и мамологи у нас, и кардиологи есть. Биопульсар, конечно, в помощь. Можно пройти тестирование на Биопульсаре. Ароматестирование с эфирными маслами у нас девочки делают. Вот тут и Жанна Карганова у нас, и Любаша. Обязательных закупок нет у нас в компании. Номер не надо подтверждать. Кэшбэк даже даем от закупок 10%. Ну, просто фантастика. Вот, ну, единственное, что надо сделать, да, это принять решение и просто сесть и задать себе честный вопрос. А что я буду делать на ту пенсию, которую мне назначат государство? Могу ли я обеспечить себя, самореализовать себя и выполнить какие-то свои мечты? Ну вот, в принципе, и все, наверное, что я хотела сегодня сказать. Конечно, тема эта обширная. Можно говорить так много об этом, да, но это все зависит от вашего желания. И каждый человек, который ходит к нам на прямые эфиры, он должен определиться, что ему в принципе интересно. Если мы интересен продукт, значит он обратится к своему спонсору, и спонсор ему проконсультирует о продукте. Если мы интересен бизнес, конечно, это немножко другое. Если ему просто хочется подработать, это опять... Садимся и читаем план маркетинг компании. Ну, вот, наверное, все. Что там у нас с вопросами? Есть они у нас или нет их? Сейчас скину все в чат. Чат, чат, чат. чат. Так, девчонки, ну кто поделится своим опытом пенсионным? Подскажите, пожалуйста, нужны ли человеку деньги для того, чтобы пройти какое-то первичное обучение? То есть оплатить за это обучение, чтобы разобраться, понять, нужно ли ему это или нет, и где это можно сделать? Ну, хороший вопрос. Человек хочет обучаться просто замечательно. У нас очень много инструментов есть для новичков, для тех людей, которые хотят обучаться. Да? Это замечательные люди, которые хотят обучаться. Вот у нас есть платформа «Век роста», на которой мы можем обучаться, проходить обучение. Там выложено очень много уроков. Вообще, есть командный сайт «ЗКБВ». Вот с него, в принципе, можно выйти на все, на все инструменты, которые мы предлагаем для новичков. А потом он сам, конечно, сам для себя определит, стоит ли ему оформлять дисконтную карту, стоит ли ему идти дальше. Но первые уроки, они, как правило, всегда бесплатны и компания всегда проводила обучение бесплатное. И это, это действительно приветствуется. и Это имидж компании вивасан я вот сколько помню, все обучения компании, у доктора, и сейчас все бесплатно. То есть не только первые уроки бесплатно, а все уроки бесплатные. Ну, все бесплатно, все бесплатно, это прям совсем. Ну, халява, халява не работает никогда. Хотя бы надо пройти первые уроки и определиться, да, человек просто понимает, что ему надо. Вот. А потом, если он идет дальше, и если он понимает, что то, что ему предлагает платформа век роста так скажем, выходит за пределы его желания, пожалуйста, продолжайте обучение дальше и платите деньги. А так, вот такая вот, ну, уровень пользователя бесплатно. А скажите, пожалуйста, этот бизнес передается по наследству? Да, этот бизнес передается по наследству. Мы пишем заявление Томасу. Валень... Валентина Валентина Ивановна, да, правильно? Викторовна. Викторовна. Я вам скажу, что в моей группе передавалось по наследству, да, действительно. То есть, но это же с какого-то уш... процента, да? Ушел, ну, да даже с 19 процентов уже передавали. Тут смысл-то какой? Год этим родственники будут получать деньги, но если они не начнут работать, ну, как бы со структурой, то прекращается поступление им денег. Значит, надо сразу своим деткам как бы приучать их, чтобы они что-то умели делать. Вот что. А делать тут все очень просто. Просто разговаривать с людьми. Если они не хотят это делать, то вот в этом заключается, собственно, работа. Здесь очень хорошо получается у учителей, которые бесплатно работают всегда, разговаривают с людьми. Вот, всем направо, налево. Рассказываешь и все. Значит, по поводу того, как... Вот, как говорила, там обучение платное бесплатное. Всегда было бесплатное. Но когда вы едете со спонсором ну, в другой город, мы обычно делаем, ну, пополам договариваемся, на бензин, например, вот, как бы закупки. Закупки делаются по желанию. Сначала мы рассказываем, если человек захотел купить у нас, пожалуйста, мы ему выдаем товар. Если он просто послушал, может быть, он захочет купить через месяц. Тогда мы с ним встретимся в другом месте, уже на складе, где он будет приобретать себе дисконтную карту или просто у нас купит. Вот, собственно, все. Ой, девочки, вот тут вот вопрос. А можно ли купить витамины дешевле? Да, это как раз Татьяна Воронов. это мой человек. Да, можно, Татьяна, купить дешевле, если у вас есть дисконтная карта, у вас ну она да, есть. Да, да. Вот, можно их и бесплатно получить, если вы оформляете свою подружку или родственника, дисконтную карту выписываете и тут же приобретаете товар бесплатно на разницу между прайсами. Причем товар вы берете тот, который вам хочется. Если товар нужный дороже, значит вы чуть-чуть доплатите. Так, Обороты все будут ваши. Да, вот еще. Тут, значит, у нас же онлайн-мероприятие проводится по понедельникам и четвергам. да. Подписывайтесь на наше мероприятие. И получайте подарок за регистрацию. Вот, чего у нас тут даже есть. И подарки у нас тут даже есть да, за регистрацию. <гум> Вот, а скажите, что... пожалуйста, в скольких странах мира может работать человек, если он изъявил желание работать с компанией? Везде, где есть склады. Даже конечно, где не было конечно. складов, мы работали. То есть начиналась и Южная Корея у нас работала, и Вьетнам работает, и США несколько складов, пожалуйста. Томас открыл и Южную Америку, центральную, даже можно сказать. Пожалуйста, где есть склады, все это написано в географии Вивасан. Если вы войдете на сайт Vivasanin.com и откроете географию Вивасан, там будут фамилия имя, отчества руководителя склада этой страны с телефонами, с факсами. Пожалуйста, обращайтесь под флагом. Но не дело в том, что вот я открывала много стран. Везде как бы работают так, как могут. Вот сегодня как раз мне звонила Альфия, ты здесь, если здесь, то есть Литва как бы был хороший складик, сейчас народу мало и приходится ждать товар. Хорошо, что в Москве, в Воронеже товара много. Вот. Приходится ждать товар под заказ регионам Кавказа, это Тбилиси, например, вот я столкнулась с этим ждать приходится то есть у них нет столько товара сколько бы они хотели приобрести вот этот человек чтобы работать открывайте регионы девчонки никто у нас можно на одной улице в одном и том же городе много человек могут открывать складик себе и работать пожалуйста с логотипом Бивосан. если кому нужны адреса пожалуйста мы всем говорим но это все в открытом доступе есть географии Виваса. Мало того, еще вы можете увидеть свои личные обороты и обороты своей структуры по регионам и странам. Для этого есть лидерский портал, он абсолютно как бы, доступен всем. Для этого надо подать почту свою и свой номер, который у вас есть. И вы можете хоть каждый день любоваться своим оборотом, своей зарплатой. Даже можно посмотреть, какая зарплата была у вас в прошлом году, три года назад, четыре года назад. Какие у вас люди пришли, какие уходят. ну как бы Информация есть. А сейчас, вот, если в Воронеже, у нас еще открылся интернет, магазин свой. В связи с пандемией Ольга Васильевна делала заказы, по заказам развозил человек. То есть заказ, пожалуйста, такси, привозит вам товар сейчас тоже можно заказать. Можно заказ, таксисту заплатил, вам привезут товар, если вы боитесь заразиться пандемией. Вам им скажут, что товар уникальный, уникальный, его надо иметь дома, не жадничать, что у вас должна быть коллекция и на кухне стоять, еды нашей вкусной, и в ванне стоять, не пропадает продукция, пожалуйста, и шампунь, да. и зубные пасты, и все. И в спальне будет стоять арома лампа, и в зале красивые. И парфюм будет стоять на полочке. То есть это достойно, это шикарно, сразу скажу. Это шикарно. А, а да. скажите, пожалуйста, для пенсионеров, какая минимальная сумма нужна для того, чтобы э, вложить в этот бизнес и начать этот бизнес? Минимальная сумма – выписать да. дисконтную карту, 5 наименований взять. Самые дешевые у нас – это моющие средства. Сейчас Пасха, пожалуйста. За 6-2 десятых, ей пять моющих средств приобрели, раздали свои родни, пусть моют экологически чистым продуктом окна, двери, полы, всю мебель и так далее. Вот, и как бы вы уже вступили в бизнес. А дальше сколько энергии вы будете тратить, за столько вы и получите. В мире денег много, сразу говорю, много. И распределяется она не потому, хорошая я или плохая, сколько я энергии трачу. И мне за это отдают. Вот. Ну Распределение один. идет абсолютно как бы, справедливое. Можно сидеть, ничего не делая. Под вами человек работает, он будет получать, а вы будете иметь погоны. Жуку погоны. Вас будут называть директором. А деньги будет получать тот, кто отработал в этом месяце. А в следующем, может вы поработаете. Марина, Марин, еще есть. Еще есть, в принципе, вариант. Вот Марина Алёхина, мне как нравится, когда рассказывает вот этот да. свой вариант. Подписки, да вы учите, про артишок что-нибудь. И найдите человека, кто бы купил это, и все, а вам подписка будет совершенно бесплатной. Конечно, вариант. у нас так многие подписывались. Варианты разные, конечно. Когда мы вступали желания. в 99-м году, товар стоил, один товар, например, крем, он стоил стоимости моей зарплаты учителя. И везде были сложные времена. Я потом говорила, девочка, у нас не изменилось сейчас. Изменились, у товара та же цена осталась. А платят нам, как бы, и учителям, и всем. Нормально, что можно 5 наименований взять за зарплату. И 6, ну, и 7. Вот. И еще, если вы хотите вступить в бизнес, конечно, жадничать не надо. Надо вступить по как бы, нормальной цене за 110 УЕ. Можно взять 5 или больше наименований, те, которые вам нужны, и получить за это в подарок 6 кремов. Кремы можно носить в сумочке, а потом, если они вам понравятся, вы будете приобретать уже настоящие кремы за свои деньги. Ну да, это да. Можно я дополню? Можно. Да. Я сейчас хочу обратиться к молодым женщинам, которым 40, 50 плюс, и сказать что о пенсии надо думать не в тот момент, когда вы уйдете на пенсию, а задолго до того, как. И это не делается одним щелчком. Да? Вот создание пассивного дохода, или, как Ирина сказала, подушки безопасности, это действительно требует определенного времени, затрат энергетических. Поэтому я сейчас обращаюсь к вам, молодые леди, о том, чтобы вы задумались, что уже параллельно, той, тому виду деятельности, которому сейчас вот вы где-то находитесь, работаете, да, это очень хорошая возможность начать параллельно создавать вот такой пассивный доход и к пенсии уже к своей иметь очень достойное подскорье в виде такой финансовой подушки. Когда вы действительно за это время, вы не только создадите пассивный доход, я вас уверяю, вы еще будете инвестировать в свое здоровье, что тоже очень важно, Потому что выйдя на пенсию, как сказала уже Ирина, действительно, очень важно быть здоровым человеком, очень важно общаться, иметь знания, опыт. И будет, конечно же, намного интереснее на пенсии передавать свой какой-то опыт, уже накопленный за это время, общаться с людьми. То есть это постоянное какое-то движение. Вот да. я вам всем пожелаю, и такое вот пожелание, начать задумываться заранее. Я бы еще хотела добавить, что, ну вот я на пенсии уже 8 лет, это пенсия, это удовольствие, это когда ты время уделяешь себе, это когда ты думаешь о том, чтобы не скрипеть и не болеть, не думаешь, где болит или что-то не так, а ты думаешь о том, куда ты в этом году поедешь, где ты будешь проводить свой отпуск, или что подарить внукам, когда ты думаешь о том, чтобы ты был здоров и энергичен и полон сил и не был, как говорится, втякать, чтобы твои дети не задумались о твоем здоровье, и что им придется за тобой ухаживать. Мне кажется, для людей в возрасте это самое главное, самое важное должно быть, чтобы наши дети занимались своими делами, своим развитием, своими детьми и не думали о том, что у нас там какие-то проблемы со здоровьем. Правда ведь? Конечно. Абсолютно верно, молодец. Да. Девочки, ну и вот вопросов я тут не вижу. Итак, вот в завершении сегодняшнего эфира мы сделаем анонс следующему четвергу. А в следующий у нас четверг Гусаков Николай Андреевич со своей книгой «Окно в мир здоровья», со своими... Я не знаю, у него такие замечательные результаты, у него такие наработки, у него такие знания. Вообще замечательный человек. Приглашайте, пожалуйста, своих близких, своих знакомых и незнакомых. Кто а может, Лучше кто врачей, потому что его Конечно. с удовольствием слушают доктора. Академический доктор, да, да. Замечательно. он да. будет сравнивать препараты старые, новые, чем они отличаются. И если вы новенький человек, все равно будет интересно и нам полезно всем. Да. Вот так. Ну вот вся информация, в принципе, которую хотели сегодня вам дать. Так немножечко пообщались и уложились хорошее время. Ирина, а вы сможете показать, как зарегистрироваться, если люди пришли как зарегистрироваться? Люди пришли регистрироваться, подписаться на наши прямые трансляции, чтобы люди понимали, что их никто доставать не будет, но они будут получать информацию, когда будет прямая трансляция и что будет в этот день. Ну, давайте тогда сейчас я включаю демонстрацию экрана. Так, И, значит, давайте мы с вами, Так, так, так сейчас я это все уберу. Так, сейчас я это все уберу. Ты -ды -ды. Так, тык-тык-тык. Ты -ты -ты. Так, значит, мы можем приглашать наших людей на zkbv.ru. Вы извините, я сегодня чуть-чуть не подготовилась, потому что я думала, Юля будет, а Юли сегодня у нас нет. Так, значит, вот тут вот. Набираем zkbv.ru. Сейчас мы будем делать так. Значит, прямо Ирина, будем, да. не видно, а, демонстрацию экрана включите. А я не включила, да? Ну, посмотрите, пожалуйста. Нет, ну а сейчас подожди, я же ищу... Я... Вот это вот видно вот сейчас, вот непонятно что, да, мою ту презентацию. Сейчас подождите, сейчас мы... Нет, включена нам... демонстрация. Все, подождите, все включено, сейчас одну минутку. Так, ищем, ищем то, что нам надо. Так, так, В, вот она сейчас, вот она есть. Вот, нашли мы здоровье, красота, благополучие, такой с Яндексе. Вот он сейчас. Сейчас найдем. Сейчас мы только это переместим. Так, Ольга Шерешева. Вот она. Красота. Открываем. Опять Facebook. Это ВКонтакте нам не надо. Так, тык тык тык так тык Наш командный сайт zkbv.ru. Нажимаем. Так ага mm -hmm. да да да не надо нам ой прости ну дико извиняюсь мы конечно все разные ну почему сказать, мы... это не надо сказала про президент ли какой красавчик нет, да у нас вообще самый красивый президент да. самый классный сейчас мы чего-нибудь это найдем так это мы сейчас уберем так Игорь помогайте Игорь <свят> техническая поддержка так нет меня нет не Нет. Хорошо, вас нет. Значит, что мы делаем? Значит, дальше. А? Сейчас. Листай. Так, все. Нет. Сейчас я покажу, знаете что? Так, так, так, так. Сейчас, сейчас методом методом вот такой, вот таким методом вот таким и вот этот сайт называется вебинарный сайт. И вот тут вот сегодняшняя наша... Так, значит, мы сюда, на этот вебинарный сайт, мы можем... Вот он так называется, Vivo Sun Online. Значит, мы можем попасть по ссылочке. Ссылочку вам присылает тот человек, который ну, прислал вам приглашение. Вот если это моя ссылочка, вот она, я здесь в правом нижнем углу. Точно так же, когда ваши люди заходят по вашей ссылочке, они будут видеть вот здесь. И вот сегодняшний эфир вы сможете смотреть вот прямо сейчас это будет прямой эфир и в записи он будет храниться три дня до следующего четверга вот когда будет Николай Андреевич со своей ну со своей интересной темой, вот это перейдет на ру на YouTube да Игорь можно смотреть да ну вот так вот и получилось а на ютубе хоть сколько будешь? Он а на ютубе, да, на ютубе там все Когда наши... Есть время, посмотрите. Да, все наши эфиры можно посмотреть. А еще вот тут вот вы можете подписаться на наши новости. Да не можете, а подпишитесь на наши новости. Вот тут выберите свой мессенджер, которым вам удобно. Там подарок вас ждет. Я сегодня только прочитала. Я тоже хочу подарок. Обязательно надо подписаться. Вот. А вот тут вот внизу еще у нас есть вот такая форма для заполнения, в которой вы носите, носите фамилию, имя, отчество, и вам придет подарок. Телефон, указывайте те мессенджеры. И вот сюда... почта. А? А, электронная... Электронная... Почта. Да, точно. Электронную почту обязательно указываем, без нее никак. И нажимаем «Отправить». Все. И, значит, вы подписывайтесь на наши, на наши прямые эфиры, вы можете участвовать в наших прямых эфирах, а еще вы можете, если у вас есть желание, то вы можете присоединиться к нашей обучающей платформе «На век роста». И тому человеку, который вас пригласил, вот это если я... Вот у меня, кстати, между прочим, пять человек уже подписалось на «Вивасан». Вот отсюда, вот отсюда. Молодец. Да, ну вот как-то так. Что, Игорь, все не так, да? Все не так. Молчу. Да ну что ничего. такое век роста? Да, это обучение. Обуча... Да. Это обучение, да, это наша обучающая платформа, и вот там много уроков, которые вы можете проходить в удобный для вас время, в комфортной обстановке. И бесплатно. Просто пиздно. Вот, Ну вот так, девчонки, наверное, все на сегодня, да? Прощаемся до следующего четверга и с удовольствием приглашаем на Николая Андреевича. Ну не до следующего, а до этого четверга, через два дня который. Да. Ну да, да, да, да, сказала Ольга Васильевна.